Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале ВЛОСАМ! И сегодня будет не влог! Сегодня мы будем смотреть клип The story uh, Dance, dance, dance Пародия на One Day только на on One Day Короче, погнали! Опа! One Day Какой-то Еще одна One Day Я думала, у него голос команде Мэсси девчонка еще такая смешная стоили, стоит э, рядом с э, девочкой это, не, не знаю, как это, не помню. короче отсылка на вонзай смотрите реально они с косичками правда но ну, на минутку косички больше чем они все девочка вот эта которая рядом с главной прости, такая криповая One Day. One Day. Бол-бол-бол-бол-бол. Это супер-гол. Чего? Давайте просто досмотрим, и я потом все вам расскажу. Ball, ball, ball. Goal, goal, goal, goal. Все Перерыв. Фу, девчонки. Хочу вас узнать. Реклама. Слизистка. Пропускаем. Реклама, реклама нам не нужна. Мы не для этого пришли клип смотреть. Погнали дальше смотреть. Рекламу они мне тут пихают. Вообще балдили. Вот у них рекламы посмотрите. Ну как вам? Очень Крас. понравилось, Прямо Обязательно вас. подписывайтесь на канал Лиза. Нет, ребят, чтобы не весело подписывайтесь. провести подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Ссылка, ссылка в описании. Ссылка в описании. А что за пескля? Она же нормально пела. Что вот это за пескря пошла? Мы парнем вас! А -а -а! Че, реально? Если это покажет по телевизору. Господи, какой кринж! Я просто старая, я не понимаю всего этого. Но реально, что за пескля? не леди Гага. Поверим. Не, ну припев бол, бол, качает бол, бол, бол, Качает, качает Да футбол, бол, бол, Вот дол, это, футбол, футбол, футбол, футбол качает как, стадионы, как там? Мы с тобой да, да что это? О, сейчас ты Субтитры. хорошо поешь Субтитры. Субтитры. Давай, давай У -у -у -у. Спайди в самый третий. Я футбол, футбол, футбол, футбол, футбол, футбол, футбол, футбол, Вау, вау, вон Мы с тобой Да я сейчас Хорошо танцует, Молодцы. Вау. Вау. А тут к новой. Да, да, да. О, пацаны. Давай, давай, давай, давай. Вот, давай. И... Го. -оп. Да, ну серьезно. Вау. Расстроился мальчик. Ладно, не сты. Нормально все будет. Он, смотри, тебе чуть мячик в лицо не пролетел. Сейчас что пролетит, будет вообще ханат. Они реально пытались на него. Давайте найдем плюсы и минусы. Плюсов нет. Нет, плюсы на самом деле снято, очень круто, а, продумали, типа, уензи сделали, правда вот по косичкам чуть-чуть а, а, а, Не подумали, а еще уензи вообще челка, как у меня, а ссылка на уензи <свист> Сначала, а, плюс еще то, что хорошо пели, но минусы пошли теперь, то что почему-то вот это Это <свист> Что за песня, простите, да она же хорошо поет Еще минусы, я вообще-то думала, что вы выросли, я Сколько спала -то? Я сейчас думаю, сейчас я посмотрю, вы там уже выше, чем я. А это что? Где поменять? Где измена? <связать> На самом деле клип очень крутой, э -э но мне не очень зашло. Гениально. Нет, реально, клип очень достойный, классный, но есть моментики-минусы, <связать> которые прямо бьют по ушам. <связать> так, в принципе, лайк. Ну нет, вообще прикольно. Молодцы. Респект. Удачи. Ну а если вам понравилось это видео, обязательно поставь лайк. Подпишись на мой канал. Помоги мне выигрывать в голосовании. Ну а пока. Лайк. Подписка. Пока-пока. выиграть в бацки баскет Потому что это круто! Получать медальки.